Потому что я глубоко убежден в том, что кризиса нет. Нет кризиса. И если вы слышите, ой, кризис, упали продажи, ой, кризис, там еще что-то, уменьшился рынок, и там у людей денег не стало, это все брехня и гнилое повидло. Никуда деньги не девались. Деньги не улетели на Марс. Деньги точно так же, как были в России. Они есть, их много, и, кстати, их стало даже еще больше. Я недавно слышал о том, что еще три года назад на счетах Сбербанки было, не знаю, там 7 триллионов рублей, а там сейчас уже 19 триллионов людей рублей <свят> лежат на счетах Сбербанки. Деньги есть в России. Вопрос, кому они достаются? А достаются они тем, кто правильно создает продукт, продвигает продукт и доказывает потребителю, что ему без этого продукта, ну никак, что этот продукт лучше всего лечит его боль.